Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. Мы продолжаем Long Dark. Скажем так, я решила тут, ну как я и обещала, что я сама пройдусь до упавшей звезды, до самолета, там поищу что-то. Ну тут я, короче, решила сначала завернуть еще к моли. Мне интересно, что будет, если мы туда заглянем. Значит так, и по дороге я нашла домик. С трупом заключенного. Сейчас мы увидим, тут записочка как раз у него оказалась. А, записка осужденного, испачканная кровью. Я тут кровью истекаю, пока пишу это. Мне недолго осталось. Вот же трусы. На меня набросились. Что-то потом укусила. Не надо было идти за Мэтисом. Он плохой лидер. Не верьте ему. Домой он вас не доведет. Назад. Берем, Конечно. Тут вот рядом с ним еще э, стрела лежит. это что? Ка камни. Так, тут... и тут ничего интересного. Ну, тут зато -за вот бревнышко есть. То хорошо. Это, короче, сейчас я вам покажу, где это находится. Это вот-вот-вот, мы вот тут вот. Опа! Это что? Черный камень. Похоже, несколько пса. Псор... О, автобусы, тюрьмы. Это мы сейчас можем еще гульнуть вот здесь вот походить. Смотрите, как прикольно. Ну, вот это вот да, до, до сюда надо дойти. Блин, я домой так никогда не доберусь. <с> мне, мне просто мне реально мне интересно, что будет, если мы возьмем так и припрямся к ней. Так, эй, hey, привет! Ну, пойдемте тогда вместе, вместе, ты и я. Вместе пойдем к черному камню. Че бы нет? То есть я вот отсюда, вот шла такая так так так так так так так Как раз проходила вот тут, смотрю, тут домик какой-то, сворачиваю к этому домику, думаю, надо пулютать, надо блутать, конечно же. Но что-то тут пошло не по плану. О, батончик, пустая банка. Что у нас тут? А вдруг тут что-нибудь интересное, нужно? Уголь один возьму, Трудно ну, нужен, уголь нет. Надо, нет, нет, нет, нет, не заставляйте. Так, я тут ружье свое еще почистила. Там 90 с чем-то процентов. А, порезала грибы рейши, под, подготовила к тому, что нам придется, скорее всего, их а, использовать. Думаю, шиповник можно собрать, тоже хор хорошая тема. Где мы? Так, да, значит, нам туда. Туда прям по прямой. Нам тепло, хорошо, мухи не кусают. Ну, как раз, в принципе, тут прям недалеко, прям совсем рядышком. Да, это находится? Ну, прям да. Прям вот где-то вон там, вот, в тех горах. Так, главное сейчас не навернуться нигде. Пожалуйста, не упади, ничего себе не сломай, как в прошлый раз... Поломка на поломке. Ногу вывернула, руку сломала. Не пойми, что происходит. Что ты спать хочешь? Рановато еще. Рановато для сна. Так. У нас, кстати, да, перевес потихонечку капает. Сколько там? 37 килограмм у нас. Камеры есть? Есть, есть, есть. Нормально. Зато камеры есть. И то радует. Так, где мы? О, почти пришли. Это туда, значит. Ну, видите, быстренько уже дошли. Тут осталось найти еще одного этого преступника, получается. И у него, наверное, что-то тоже есть. Какая-то информация, какие-то листочки, записочки, что-то интересное. Так, вот, и мы еще ближе. Причем, смотрите, какие тут скалы, да, сравните. Какие тут скалы? Одно и то же, но при этом тут, блин, гладь. А тут звездец. Ну, вот в реале. Тут как бы ничего такого страшного нету. А там вот вообще капец там не пройти, не пролезть, блин. Так, мы, по идее, должны уже что-то видеть. Да? Вот так вот. Вон, вон вижу. Не по идее, а уже видеть. Вот уже вижу труп. Можно... Нет, нельзя. Я не, не хочу. Если там пещеры есть какая-нибудь, тогда мы в ней заночуем. Пещеры есть. Ночевать, значит, будем. А, тут даже вот костерок. Их убивали. Жестоко. Перу ворона. Тут куча перьев. Ну, давайте наберем перьев на всякий случай. Вдруг, в какой-то момент мы решим о том, что... В какой-то момент мы решим, что все, нам нужен лук. Так, тут ничего нету. Банка. То есть, а у них тут э, были посиделки, они тут отдыхали, я так понимаю, да? Это тоже одно из необязательных... Была записка. Записка осуждена. На нас открыли охоту. Что ж, не ожидал. Мы должны были оторваться от фараонов еще по дороге. Не зевайте, иначе нам отсюда не выбраться. Но ну, я так думаю, что это не... Видимо, их здесь уже... Он здесь уже давно. Ну, короче говоря... Я не думаю о том, что это какие-то менты за вами гнались, ребятушки. Я думаю, кто-то целенаправленно, кто-то типа Молли. У вас тут прям хорошенечко валил тут. Ну, в принципе, все, мы в пещере, мы можем прям здесь развалиться, переночевать. Так, давайте ночуем. Прям вот тут вот, прям развалились. Прям часиков 12 хрпака дадим. М -м -м. Отлично. А, опять пить хочется. Я себе чуть-чуть воды натопила, потому что у меня это сейчас. Блин. Газирон. Я, я не знаю, она траванется, нет? С напитков ей плохо не будет. Ну, 25%, она вроде нормально. Так, доедаем волка. Вс, не полностью ты его сожрала, что Так, стоп! Стоп! А, нет, мы все еще нормально. Мы можем нести еще и нести, так что нормально. Допивай. Печь-то там хотела. Я просто испугалась, что у нас может быть. Что она не понесет много. Ну, что сейчас она сможет нести только килограмм 30. А нет. Все хорошо. Она может тащить на себе 40 килограмм. Это замечательно. Так, следующий труп. Моли, я до тебя дойду. Короче, мы находим этот труп. И я уже самостоя... самостоятельно иду к Моли. И самостоятельно иду как раз церковной древности, к этому хвост. Прекрасно. И иду вот сюда вот. К звезде нашей падшей. Поищем все это дело. Так, э, мне куда смотреть? Мне назад смотреть. Мне вон туда, да? Нет? Сюда? Да. Идем туда. Все, направление нащупали. Ночь хорошая, кстати. Ночь не холодная. Мы сытые довольные. У нас все в порядке. Скоро рассвет. Выхода нет. Ключ поверни и полетели. Да? Знаете такую песенку? Хорошая песенка. Советую послушать. Так, ну у нас куча дроп куча всего. Нам чуть-чуть зябка, я бы даже так сказала. Именно зябка. Что это? Это домик там? Да, смотри, действительно домик какой-то. Блин, я сейчас опять отвлекусь. <с> От пути опять какие нибудь миссии найду себе. Стопятся а вон там еще какой-то домик. А мы по ночам да особо-то и не гуляли тут, правильно получается. Мы все старались днем до да днем. Это что? Ткань, берем. Блин, 37 килограмм у нас. 37 килограмм. 37! Это при условии, что я решила... Так, убрать крючок. Э -э я решила выложить... О! О, горячее, это хорошо. Э -э выложить револьвер и взять этот... ружье с собой. Ну, то есть поменять местами. Потому что от на отружье у нас гораздо больше патронов. Револьвер сейчас, ну, у него там 9 патронов. И как бы все на этом. Скамейка. Замечательно. Ну, мы, наверное, ее порубить можем, она на это намекает. Ладно, погнали. Куда там дальше? А, вот, мы там должен быть мост, мы должны теперь идти через мост. И уже, грубо говоря, найдем труп. Где-то рядышком будет труп. Все же ведь правильно? Да, мы сейчас вот прямо на дорогу выходим и уже идем по дороге. Прям совсем здесь рядышком тут, тут. Волки все от меня также шугаются, все в порядке. Я нашла, кстати, у себя рецепт э, оленей, олених ботинок, штанов и кажется все. По-моему, да, ботинки и штаны у меня есть. Ну, чисто рецепт из оленины. То есть, когда мы увидели вот это вот призрачного оленя, у меня как раз прилетели вот эти вот рецепты. Я теперь могу изготавливать вот эту всякую хрень. А, волчья шуба. Посмотрела, она еще не высохла. Еще не досохла. Там чуть-чуть осталось. Так, где мы? Так, идем. Значит, нам туда, в какую-то, да? В ту сторону надо. Сейчас мы найдёмся. Ну, у меня, кстати, немножечко волчья шуба поизносилась. Немножечко поизнашивались перчатки. Поэтому я подозреваю, что если будет чуть-чуть посильнее, мне придется убивать зайчиков. Волков-то ладно, хер бы с ними. Они как бы сами нарываются. И у меня самозащита... Как-никак. Я.. Единственный способ там убить волчий, это этот это, это, волчий дух, это убить волка. Изгнать из него весь этот боевой дух волчий. Ну, потому что, а, какие еще варианты есть? Никаких. Конечно, их можно гонять туда-сюда, но тогда мы не сможем починить нашу офигенную суперскую теплую куртку. Где мы? Нет! Я пошутила, меня здесь нету, все, я ухожу, я ухожу, я тебя услышала, я тебя явно услышала, только не иди за мной, не беги за мной, пожалуйста, я на тебя не нападаю, ты на меня, пожалуйста, тоже не нападай, я все, я удираю, я убегаю, все, до свидания, блин, что медведи тут везде растыкали, как, как мне вообще жить тут теперь, как мне это все обходить? Всегда как бы пытаешься найти кратчайший путь, но игра находит э, все способы, пользуется любыми способами, чтобы тебе этот э, обход запретить. Потому что в жопу мне драться с медведем, я с ним драться не буду. Кстати, а что можно сделать из медведя? Наверное, тоже шубу какую-то. Если мы делаем шубу из медведя, меня будут бояться медведи. Потому что э, шкура от волка... Спасает от волков. Так, все, он там где-то. Медведь где-то тоже там. А, рядышком недалеко. Вот мне теперь любопытно. Если шкура от волка спасает от волков, будет ли спасать медвежья шкура от, от медведей? И желательно еще от волков. Ну потому что это же, сука, медведь. Он же просто волка любого пополам переломит. Там вот лапа сверху и все. Волк мертв. Как бы. Так, где? Я уже долго хожу, так брожу. Туда. Мы почти дошли. Мы рядом уже. Мы прямо вот рядом, рядом, рядом, рядом. Вон там зайки бегают. Где? Еще чуть-чуть туда, вон туда. Вот пещера вижу. Значит, рядом с пещерой должен быть Труп. Сейчас обыскиваем труп. А, кстати, надо еще понабрать вот этих вот. Я тоже там повязки из мха подготовила себе. Чуть-чуть. Но мне, правда, хватило только на одну. Там, оказывается, мха нужно собирать прям дофига, чтобы вот использовать его. Так. Заброшенный лагерь. Похоже так. Это просто заброшенный лагерь. но ну, я что-то не вижу. Ну, стрелу, стрелу возьмем. Я на всякий случай, короче, буду это собирать. Указание на тайник осужденных. Используйте это, чтобы подняться выше и выбраться отсюда. Холмам нет конца, но другого пути нет. Та да, тварь еще где-то там. Какая тварь? Так, нет, это мы брать не будем. Еще траванемся. Карачатинка приготовлена. 91%. Такое чувство, будто недавно. Персики. 53% берем. Блин, там ничего не видно. Солнце еще не встало. Ничего не видно. Сейчас мы посмотрим. Тайник тоже тут. Правильно? Да, тайник тоже тут. Ну... У меня такое чувство, что, блин, давайте, короче, разведем костер. И это... А, сейчас. 55%. 65% с огнивом Ну у меня есть горючее, но оно, блин, на осталось Я думаю, горючее нужно сохранить для какого-нибудь момента, когда, я не знаю, у меня не будет жизни, у меня не будет еды, у меня не будет ничего И я буду такая на последнем издыхании помирать Тогда нужно будет использовать горючее. У нас, как бы, такие моменты уже были Поэтому, блин, ну давай разожги нормально костер Ну давай, у тебя 65% То есть у нас такие моменты были И горючее нам помогало, оно как бы нас спасало Интересно, а где его можно починить? Я надеюсь, что можно Потому что я спички свои, в принципе, все повыкидывала О! Так, все, берем факел Заходим. Что у нас здесь? Какая-то тварь. Они писали про какую-то тварь. Слава тебе, господи, похоже, я протяну ночь. еще сутки. Протянешь, протянешь, никуда не денешь. Вот он тайник. А, идеальные патроны для револьвера. Хера себе. Еще одни. Горючие. Армейские антисептик 87 процентов ладно 87 возьмем если 87 сравним с другими если что так ну тут больше все больше нам <связать> ничего не нужно так ну все значит пришло мое время я должна дойти значит да я дойду до Молли. Как доберусь до Молли, я включу запись. Посмотрим, что будет, когда мы к ней войдем. Такие ворвемся, такие Молли, здравствуй, спасибо за твой подарок. Ну просто хотя бы интересно. Вдруг какой-нибудь чужой пойдет дальше. Вдруг они поболтают еще что-нибудь. После Молли, если не будет никаких других заданий, как бы я опять же таки отключаю запись, двигаюсь сюда. Как только я доходу, дохожу до, до сюда, я включаю снова запись и мы с вами начинаем шастать. Ну церковную древность я нахожу и п -п пытаюсь найти этих самых чуваков, померших и их карточки. Вот как-то так. Ладно, короче, сейчас все мигнет и я вернусь уже буду возле моли. Такие, хоп и все и там. А вот и дом моли. Ну давайте смотреть, что будет. Так, Молли. Ты у меня, смотри, с ружьем теперь я. Опа. С ружьем я, так что вопросы задавать буду я. Заперты? Хера себе. А, ну да, она же всегда запирает дверь. У нас был ключ от подвала. А где подвал? Вот, вот, вот, вот, где-то здесь. А ну-ка, с этой стороны мы сможем пойти? заперто. Заперто, смотрите. Моля, ты же и там за мной вроде бы наблюдала, нет? О, металлолом. Надо. О, проникли. Смотрите-ка. Так. Значит, трупешник. Молли, мы идем с тобой общаться. Причем в подвал я к ней пробралась, а в дом не пускают. Ты же там следила вроде за мной, нет? Тут печка есть какая-нибудь? Я, может, что-нибудь это самое себе замучу. Не? Печалька, печалька. Ну что ж, ну мы посмотрели, по крайней мере. Нам нас в дом Моли не пускают. Моли от нас закрылась заперлась, наверное, обиделась после последнего разговора. Что-то ей не понравилось. Как-то вот все, все, все прошло не так, как хотелось бы. Так, ну тогда все. Что я могу сказать? Я продолжаю идти. Собак нет, нету. Я продолжаю идти к самолету. Пожелайте мне удачи! Сейчас опять все мигрет. Блин, опять волки идет, слышно тут. Сейчас снова все мигнет. И я уже окажусь возле самолета или. А, нет, или возле тайника. А, скорее всего, возле тайника. Ну, короче, к чему попаду раньше? Так что. Раз! Опа! И тут мы поймали северное сияние. Внезапно. Ой. Теперь за нее поймали я, я почти дошла до этого до самолета Я как раз решила в домике переночевать И тут, значит, ложись спать И тут вот просыпаюсь от того, что тут что-то... Ну, естественно, от того, что она хочет пить Но еще я сижу, не пойму У меня в наушниках такой... Какие-то странные шумы, звуки, не пойму, блин, а я как бы наушники, вот эти вот, и, они были сломаны, я их ремонтировала сама, я уже сижу такая, думаю, может, блин, я где в наушниках, где-то где что-то накосячила, может, я где-то что-то неправильно сделала там, ну, вроде нормально же ведь работали, может, я там дернула, потянула, потом такая, а может, это северное сияние? Такая, значит, начинаю крутиться в домике по, по сторонам, смотрю, лампа горит, думаю. Так, ну-ка, надо выйти. Выхожу, и тут такое, хоп-хоп. Ого, и там что-то горит, смотрите. Вдали. Что-то там горит. Прикиньте. Так, сейчас аккуратно спускаемся. Максимально аккуратно. Потому что я тут пытался оттуда спрыгнуть, я уже себе там ноги поломала, руки поломала. Одежда немножечко, кстати, надо посмотреть, что у меня там с одеждой случилось. Может, не пойми, что. Ну что, раз мы наткнулись на северное сияние, тогда Go вместе гулять под северным сиянием. Чего бы и нет? Тем более, музыка такая. Странная. Да заберись ты туда. Ну, давай. такое странненькое. Не звонит никто, вроде бы. Ну, пойдемте наверх, как? Вот тут уже нам, нам нужно. Тут как раз у нас где-то должно быть упавшее дерево. Вот оно. Вот, вот, значит, вон туда вот нам. Прямой наводкой. Блин, красивое это зрелище, однако. Такое очень-очень красивое. Так, идем дальше тогда. А, я, правда, путь вообще практически не помню. Но если я вдруг начну тупить... Что, скорее всего, случится. Я просто я сама пойду дальше. Как бы вас тянуть э, смысла нет. Ну, на, на, это вот все дело. О, там что-то есть домик какой-то. Какой-то домик. А что это я его не видела изначально, когда вот эту вот тащила на себе? А это что за домик? Блин. Домик-конечно, я только что оттуда. Мать его. Так, ладно. Короче, сейчас буду пытаться искать проход, вспоминать, где он находился. Давайте. Так, я уже думаю, я уже прямо рядом. А, самолет, может, самолет. Мы с другой стороны зашли. Сейчас я вам покажу, где я. Я вот тут вот. То есть я отсюда пыталась там пробраться всякими разными путями, у меня не получилось. Я вышла к самолету, у самолета вот тут -вот поблуждала. То есть до сюда он вообще никак не доходил. Пришлось вот-вот-вот-вот-вот делать даже вот такой вот обход. Потому что тут э, водопад получается, тут везде скалы, вот так вот идут, просто ты их никак. При пришлось вот так вот обходить. Такое вот путешествие. У вас, наверное, контента сейчас минут 10. У меня полтора часа, блин, мучений, мучений, мата. Тут у меня чуть стая не напала, я вот это в домик забежала, они вроде отвалили, нормально. Нужно воды нам да, найти, набрать, сделать. Тут вот все какое-то горело, тут как раз нам нужно а, пробраться подвал какой-то. Вон, вон в тот, я так подозреваю. Сейчас мы тогда осмотрим. Мы, мы же не можем в горелых здания заходить, да? Правильно? Я, я, я, я правильно А вот и под, подвал, кстати. Сейчас мы тогда туда зайдем, Сейчас, секундочку. Блин, пусто. Вот это вот мы запомнили. Пойдемте пошаримся возле этого дома. Там у нас внутрь... Ой, как хорошо. Так. Мы... Давайте мы уберем оружие нафиг. уберем оружие, говорю тебе. Так, Please. о, еще что-то, наверное, полез полезная штука, я правда не смотрю, так, это нам в принципе не надо, у нас дофига этих таблеток обезболивающих, хотя я уже там пока ходила, тоже успела навернуться, поломаться, там сокращала путь как могла, опа, альпинистский трос, 5 кг, твою мать, что ж так тяжело-то всегда, ладно, мы это, конечно, возьмем, так, если что, тут есть дрова. Простые инструменты. Это нам не нужно. У нас есть какие-то хорошие инструменты, вроде бы, да? По идее, мы вовнутрь попасть не можем. Нет, не можем. Все. Значит, все, спускаемся туда, в подвал. Вниз. Под названием фундамент. Так, все, залезаем. Хоть докуда-то мы дош дошли, слава богу. Хоть докуда-то. Так, а что у нас тут? Загляните за отшедшие доски в подвале. Отшедшие доски. Сейчас. Подождите, я сначала полутаюсь слегка. Загущенка 27%. Нет, я не буду брать. И это я не буду брать. Чипсы. Возьмем, возьмем. Персики. 41 берем. Фасоль берем. Горючее берем. О! История отрадной долины, третья часть. Когда пришла разруха, местные не сразу заметили перемены, привыкшие к жизни в глуши, лишь спустя годы их привычный уклад изменился в худшую сторону. Жители начали замечать недостаток тех немногих благ цивилизации, которые привозили на остров. Но благодаря их единственному источнику информации радиостанция Региональной метеорологической службы последовавшая после разрухи изоляция ощутилась лишь спустя несколько лет. Нормально так? Живешь себе, живешь и не по И, как и не знаешь о том, что, что творится, что вас уже отрезало. 16, нет, не пойдет. Что вас уже давно отрезало от цивилизации, по-хорошему-то. Водичка не надо. Аптечка хорошо. Так, так, замечательно. Это у нас набор не нужно. У нас есть. У нас, в принципе, набор нашего хватает. Ножовка. Не нужна. Что то что с McKinsey я ее не носила, что тут я ее не. Я просто я не вижу смысла ее тут таскать. Носки, всякая фигня. Так. Топор. А у меня, кстати, топорика почему-то с собой нет. А, я же его выкинула. Давай, он мне не нужен. Ну, в принципе, не нужен. Тут везде хватает дров. Худи. Не надо. Это все не надо. Так. Где. Доски, а, во-во-во, отошедшие доски. Нашла. Вижу, вижу, вижу. Вон еще файл. Опа! Прочесть текст. Церковная древный старый искусно выполненный крест такому самое месту в музее. Берем. Так, лучше доставить его домой. А домой это куда? Так, я вообще двигаться могу. Сколько у меня? 43 килограмма. Замечательно. Прекрасно. Давайте попьем. 43 килограмма. Охренеть. Охренеть. Так, а почему у нас 43? Так, у нас вот тут, вот смотрите, вот тут вот прописано, сколько вот весит еда вся. В общем, 6 кило. С три, с три... И, так, Одежда. Три килограмма. 20 килограмм. Веревка. Это гребная. Веревка нам дала, черт знает сколько. Но я так подозреваю, веревку можно именно здесь где-то и использовать, рядышком. Да? Сейчас выходим. Ну, по крайней мере, она хотя бы может бегать. Я так, я, я так подозреваю, что где-то здесь есть спуск. Можно спуститься. Так, э, сейчас... Вот у нас как раз. Вот сюда и вернуть нужно, да? Церковная древность. Да, да, да, да, да, да, да. да, да. Так, тут где-то, значит, должен быть спуск вниз при помощи веревки. Ну, иначе она нахрена бы тут была, правильно? Где-то тут. Можно, значит, я, я очень надеюсь, что тут можно спуститься при помощи веревки, потому что меня задолбало тут ходить. Полтора часа я тут таскаюсь. Полтора часа, блин. Я все это хожу, обхожу. Меня уже вот реально, мне уже ни сил, ни нервов, блин, ничего не хватает. Где тут можно слезть? Показывайте-то. Или ну нафиг эту веревку? Да, зачем она нам вообще нужна? Веревка и веревка. В принципе, мы тут все везде полутали? Полутали, полутали. Надо теперь слезть отсюда. Выбросите меня отсюда. Где тут можно сократить путь? Тут где-то... А, то есть, и, или камень, или пень, или что это? Оно, по-моему, обозначено, да, как там веревка или еще чем-то. Ну, короче, в жопу это веревку вашу. Так, где она тут бросить? Так, я еще взяла, кстати. Давайте отремонтируем вот эту фигню. Лампу нашу. А еще мы можем ее заправить, потому что я нашла... Да. Ну, смотрите, мы ее полностью заправили, и у нас еще даже что-то осталось. Мне кажется, это хорошо, это замечательно. Вот она, вот такую вот баночку я нашла. Так, ну что я могу... А, вот ружье, смотри, 97%. Я его начистила прям хорошенечко, так. Все, возвращаюсь тогда обратно. Да? Куда? Откуда, где мне тут выход-то? Как, как мне отсюда уйти? Все, тогда встречаемся уже возле дома, отдаем, значит, реликвию, и уже вместе продолжаем путь, если меня нафиг отсюда не сдует, ко всем чертям собачьим, господи, прекрати! Все, давайте! Я что тут вспомнила, нужно же ведь нам еще какие-то трупы поискать. Раз мы с другой стороны самолета, я подумала, может, э, стоит тут посмотреть что-то где-то, может, кто-то где-то лежит, а мы не видим. Или, точнее сказать, я не вижу. Или, может, их, они просто где-то разбросаны. Я, я даже вот не представляю. Хвост. Может быть, там где-то внутри? Ну, сейчас нужно сначала снаружи хорошенечко осмотреть. Блин, метель поднялась жуткая. Ну, я тут снаружи никого не вижу. Мы вроде бы ходили, тут снаружи никого не было. Правильно. Ну, давайте зайдемте вовнутрь. Опять, снова. Снова мы здесь. Всем здрасте. Так, просматриваем. Трупов тут нигде нету? Ну, по крайней мере, она хотя бы отогревается тут потихонечку. Это несчастный самолет, блин. Это несчастная авария. Эти, это вот абсолютно дебильная миссия. Покой не дает. Так, все, выходим. Ну, тут... Ну, тут... По крайней мере, хотя бы будет э, близкий путь домой. Так, эти мы всех осмотрели. Пусто. Вон там вот тоже мы точно стопудово осматривали. Тут Did пусто. I say, I gold, really вот этих двух мы тоже осматривали. Вон там я тоже проходила. Вот, кстати, волчары. Свеж свежие кишки, свежие... Но это, короче, в, в любом случае, если ты носишь с собой волки, шкуры какие-то, сушить их исключительно только в доме, по ходу, Больше нигде, да? Пусто. Может, реально там где-то хвосте кто-то есть? Так, она у меня и херевает от холода, прям по полной. Пусто. Я просто не вижу никого пока что. Недалеко, ни не ни близко, нигде. Вот еще один труп, тоже пустой по идее должен, да, пусто. Вот хвост. -то -то ну что-то как-то никого. Ну-ка, ты можешь туда залезть, спрятаться, нет? Ну, метелька что-то какая-то жесткая поднялась. Ага, вот и мой спальник, который я благополучно тут забыла. Блин, тут даже костерки хрен разведешь, да? Давайте еще прогуляемся. Ну, жи жизни пока хватает. Где, а где, а где искать трупы-то? Я не понимаю. Вот мы вернулись к самолету. Походили, поискали. Давайте, я не знаю, я погуглю, что ли, потому что я понятия не имею, где это. Сейчас мы загуглим. Короче, ничего не нашла. Но увидела кое-что интересное, блять. У меня опять загорелась упавшая звезда вот тут До этого, блин, ничего не горело, а тут опять, типа, выжившим после катастрофы в горах, удалось добраться до общественного клуба перепутья Томпса. Ну, там да, могли, могли остаться те, Вы спасете их? Вернуть документы. Где я их, блин, вам найду? Я без понятия просто. То есть там, по идее, как мне было написано, верните документы. Да я же верну все документы. Что за фигня? Я же всех обыскала, я то задание выполнила, я ко всем подошла. Или не ко всем я подошла. Что еще происходит? Так, сейчас спускаемся вниз, идем в дом. Укрываемся от этой долбанной бури, блин. Ааа, -а -а, меня все бесит. Когда непонятно все, как-то все, все через жопу получается в этой бесе. С одного края карты на другое Вот, ей-богу, вот реально Вот затягивают, просто вот натягивают на уши За уши затягивают Весь сюжет сказать, Как сюжет? Геймплей, блин А сюжета тут раз-два я пчелся. Так, сейчас бежим-бежим тут вниз Вот дерево наше... Нет а? Вот тут должно быть наше упавшее дерево сейчас где-то вот прям тут, прям рядышком. Вот оно, вот оно, упавшее дерево. Так, значит, обходим его. Значит, с той стороны... Да, вот тут вот должен быть дом. Я быстро надо к нему бежать. Да, чувствую, у вас там зв звук большой должен быть. Не знаю, насколько хорошо меня слышат, но надеюсь, хорошо. Сейчас, бежим. Где-то где тут должен быть дом. Где? Блин, долбанная метель. Ни хера не видно. Да, где-то тут прям по курсу. Должен быть. Где-то здесь. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Прям за деревом. Вижу. Все замечательно. Все, Все, все, все, все, все, все, все. Мы пришли, все будет хорошо. Так, все, заходим. Нам нужно отогреться, переждать эту гребаную, короче говоря, метель. Самое паршивое, что тут нет долбанной печки, блин. Тогда ложимся спать. Так чемодан мы уже осматривали, так ложимся спать. Ну давайте часика на 4. давай, поспим. О, утихло, утихла метель. По идее, сейчас не должно быть сильно тем... тепло... Фу, те... темно. Должно хватить времени, чтобы я могла добежать спокойненько. Да опять она жрать хочет. Жрать, есть, пить. М -м -м, ладно, пойдем. Короче, не будем э, терять времени особо много. Так, мы можем вот тут вот где-то пересечь. Можем, можем, можем, я тебе говорю. Можем тут где-то пересечь если не можем, то заставим. Будем прыгать, бегать. Тем более, ноги ломать мы можем. Таблетки у нас есть, повязки есть. Ничего страшного. Подумаешь там. Пару падений, ушибов, всадим. Ничего страшного переживет. Господи, времени прошло до у меня. Страшно тебе, падла? Вот так вот бойся меня. Бойся, я зверь тот еще. Так... Несколько зайцев на руки надела, а и целого волка на себя натянула. Бойся такой участи. Она отвратительная и страшная, да. Так перебегаем, переходим реку. Кушайте путешествие, блин. Я там весь самолеты сходила, блин. Мы собирали 10 карточек. Я же помню, мы собирали 10 карточек. Нам, на, у нас было задание собрать 10 карточек. Мы нашли одну выжившую. То задание мы, мы выполнили. Ё-моё! Ё-моё! В чем проблема? Мне там просто кто-то говорил о том, что, типа... А, ну, когда я, получается, к больным подходила, я с ними общалась, кому-то я говорила, типа, вот твоя карточка твоих близких, типа, окей, я, мне очень жаль, я их нашла, они мертвы. А к другим я подходила, они такие, типа, я их не нашла, они такие, ну ты их найдешь же, найдешь, ищи их. Где я их, блин, буду тут искать? Гугл говорит о том, что у меня они должны быть отмечены на карте, но у меня на карте никто не отмечен. Я, может, не все карточки дала, может, я не со всеми выжившими поговорила, я не знаю. У меня, как бы, варианты уже все просто, они кончаются. Я сейчас по подальше чуть-чуть от себя выберу его, а то я так иору. Так где я, блин, вообще нахожусь? Так, мы уж сейчас подходим к этому дому. Ну, по крайней мере, мы сегодня что сделали? Да ничего мы сегодня особо не сделали. Мы походили по трупам узников, или как они там называются, узников. А, осужденных, вот, вспомнила. Как они там были описаны? Осужденные. Походила по осужденным, пособирала записочки. Что что мы еще поделали? Походили, блин, я вам пожаловалась, понылась. Потому что не могу нормально дойти до цели. Сейчас вот возвращаемся обратно, потому что я задолбалась уже одна ходить. Я не могу больше одна. Мне скучно одной. Нельзя так. Просто вот натянуто за уши. Так, там волки, еще, там где-то медведь еще бродит. Ну, ну в пень. Обойдем это все дело. Я лучше как-нибудь сама справлюсь. Тем более у меня, в принципе, усталость норм. Все норм. Единственное, она скоро может заходить пить. Но я так думаю, она сможет дотерпеть до как раз. Э, э, этой самой до цели. Я думаю, мы дотерпим. Да, она уж как-нибудь доперебьется. Я знаю, как бачком да, будем идти и будем коситься на волков. Аккуратненько. Чтобы не дай боже, блин. Они нас заметили. Потому что с волками драться такой себе. Патроны тратить не хочу вообще никак. Так. Ой, они там ходит, Хво хвостом виляют, твари. Выпил? Ты у нас когда это успел мужика переделаться? Это как этот самый, Бяша, Бяша! Ты теперь телочка. Я телочка-телочка. Гуляю, гуляю. Супер просто гуляю. Нет, у нас теперь.. Теперь. А как ее зовут-то? А как нашу главную героинь зовут? А я уже не помню. Ну а как ее зовут-то? Короче, наша главная героинь теперь это. Теперь ты мужик. Я пчел угодно выепил. Я пчел что сожрал. Волков отпиздил а, бы. Волчью шкуру одену, понесу. Тихо, не войте там. Не мойте, не ухухайте. Я, кстати, нашла целую одну березовую кору. Целую одну, представляете? Цел, целую одну березовую кору нашла. Так, где? Где я нахожусь? А нахожусь я где-то тут рядом. Так, так, из церкви... Ну, короче, да, вот в церковь ее, походу, надо притащить. Эту реликвию. ну, притащим, короче, реликвию. Пойдем опять э, будем мучить наших... А вот реально я могу по ним стрелять? Ну, хотя, с другой стороны... Ворон меня спас! И в самом начале же ведь ворон нас спас, правильно? Он, получается, кого там... <связывая> как как ее, блин, я, я имена забываю, пипец, как ее? Молли, молли, точно, он же молли к нам привел. Сейчас чихну, сейчас чихну, сейчас, сейчас. Ах, нет, не чихну. Вот. Поэтому как-то надо да, отдать дань ворону и не убивать его. <связывая> Ну, зато там, в некоторых местах, да, вот реально, вот прямо вот возле трупов особенно, нах находится куча всяких перьев, можно найти. Возле березок, блин, хрен ты найдешь э, несчастную кору ее, березовую. Ей, серьезно. Я вот сколько вокруг березок все не хожу, хожу, хожу, хожу, а все никак, а никак. Не лошадь. лошадь бы съел. Ты реально, вот что-то вот голод с тобой, голод не тетка. Что с тобой голод делает из девки-мужика? Ужас. Ну давай, давай посмотрим, что у нас есть на пожрать тебе. Сейчас быстренько закинуться. Что ты хочешь? Может, ты все-таки давай, ты все-таки дотерпишь? Мы сейчас дойдем в церковь. Блин, надо тебе все-таки попить, дать чуть-чуть попить. На, пей. Чуть-чуть попить, как раз нам хватит. И в церковь, и в это самое все, все, все нормально. И кал калорий нам немножечко накинет. Все, мы пришли как раз. Вот мы уже на месте. Так, первым делом мы идем в церковь, а, возвращаем крест и будем надеяться, что с этого момента олки нас начнут избегать. Ибо нехер. Там, я не знаю, или какая-нибудь тварь нападет его, раз пронзит молния, типа, ах! боже, божье создание, жрать тебе тварь. Плохастая. Чё бы и нет. А вдруг? Так, хорошо, куда мне воткнуть? Сюда? А, а вот, вот сюда. Так, ты, давайте. Чё-нибудь точно обрадуется, завтра надо будет проверить. Проверить, на месте ли осталось? Или обрадуется ли священник? Не, это нам не нужно. Это тоже нам все не нужно. А тут что? Что это? А, тут свет так падает. Ну все. Так, возвращаемся тогда в клуб наш. Болельщиков в буквальном смысле этого слова. Ну, ну хватит зевать. Сейчас мы уже почти на месте. У тебя выносливости практически не хватает. От дома к дому добежать. Да не практически а не хватает. От двери до двери добежать. Так, все, мы пришли. Тут мы можем и спокойно поготовить. И спокойно поесть, и попить, и что хочешь. До кого мне нужно докопаться, с кем мне нужно поговорить, с кем я не поговорила из вас больных упырей. С тобой я разговаривала, с тобой я тоже разговаривала. С тобой я тоже разговаривала. Я с вами с со... Мод. Да? Все? Миссия выполнена? Скажи, пожалуйста, что да. Я к самолету больше не вернусь. А, я даже к двоим не подошла? Она не выжила. Серьезно? Черт. С тремя... Я с тремя не поговорила, а с тобой я разговаривала. А, -а, -а за поговорить с отцом Томбусом. Да, вот тут я всякое поукладывал. Ну, давай, дед Томбусом, У вас получилось! Я молился за вас. Да, получилось. я нашла еще одного жившую. Правда, ей здорово досталось. Инсулины тоже нашла. Спасибо, дитя мое, вы очень нам помогли. Погода снова ухудшается. Боюсь, что надвигается очередная метель. Откуда вы знаете? Фермеры от Радной Дорины уже давно в моей па пастве. Со временем начинаешь подмечать детали. А в это время года метели здесь не редкость. В любой момент начнется новое. И что тогда? Обычно мы прячемся по -под домам, нам брав достаточно дров и заполнить кладовку, а затем просто ждем, пока все утихнет. А теперь? Даже после всего того, что вы для нас сделали, нам остается лишь молиться и верить, что мы переживем эту... Бэ. Молиться — это ваш специальный Святой Отец. А я схожу на место крушения и обойду все дома в окрестности, чтобы найти хоть какие-нибудь припасы. Может быть, нам им удастся спасти жизни этих людей. Да хранит вас Господь, дитя мое! То есть, э, мне нужно припасы им при ната ната натаскать? Метель надвигается, правильно? Сколько еще пассажир не нашлось? Может, я заперечится в забрели куда-нибудь. То есть, да? Мне нужно. Что? Набить им холодильник, я не понимаю? У меня пока что задания этого ничего нету. Найдите пропавших и приведите их. Вот. Вот! Мать его. В смысле? Так, вот тут вот выживший, вот тут вот выживший, вот тут вот выживший. Зашибись. То есть нам теперь нужно сходить в три места. Трех осошлений. Соберите достаточно припасов на кухне клуба, чтобы помочь людям дожить до окончания снежной бури. Ха-ха! Блин, я принесла эту вашу долбанную церковную древность. Идите в жопу, я ее принесла. Отнесите припасы в кухонный шкаф клуба. Это вы холодильник называете? Или кухонный шкаф что это? Где это? А, вот кухонный шкаф. Антисептик повязкой старого висящего мха. Ну, антисептик хотите на? Восемь! Восемь? Вы обосрались? Вы серьезно? Но ну, у меня вот тут еще два антисептика стоят, да? Так обезболивающие и вот эту херню возьмем. Так, расползлись все больные, расползлись. Ну, так где у нас еще антисептик? На? На? Три штуки, да? А, повязкой старого висящего мха. Зашибись. Калорий от еды 16 тысяч? Кто-то там почапкивает. Это вы охренели? Это мне сколько вам всего сбагрить нужно? Так, ну вот это, Надя. Чипсы. Где еще огромное количество калорий может быть? В крекерах? 4 400. Но я крекеры просто не особо люблю есть. Потому что от них потом сушняк. А с сушняком бороться это такое себе. Ну, могу вам вдушить банку свинины дать. Банку персиков. Нет, персики я вам не отдам. Сама поем. Тихо. А ты не, не, воз не, воз не возникай там. В принципе, можно вот эту вот отдать все им. Да ладно. Серьезно. Тогда сама буду есть. Вот это вот. Э в свою пасту отдам. Капец. Вы ч? Шестнадцать тысяч калорий Так, ну блин Так, топливо Час от дров и других материалов Повязки Керосин Антибиотики Готовые грибы рейши. Кстати, мы можем грибы дать и антибиотики. Сейчас, э, где? Антибиотики. На. Где? Вот вам антибиотики. А, это обезболивающее. Ну и не надо, не хотите, не надо. Вот вам грибы рейши. Пять штук, почему не это готовы грибы рыши они же а это не готов а почему а то есть их надо прям приготовить да что тут глюки короче какие-то подожди давайте мы, мы выходим. выходим да! Это у нас что? Вот антибиотики. Забирайте к чертям собачу. Антибиотики. Вот 6 из 8. Грибы рейши я оставлю у себя. Ну, у ну, ну вас всех в пень. Грибы рейши 5. А, 6 еще 2 штуки, да, вам отдать. А, тихо, а, тихо, а, тихо. Вот 2 штучки передать. Все, 8 штук. А... Сигнальный пистолет э, был Был. отдать вам. Сигнальные ракеты 4... Четыр... Да вы охренели! Где я вам найду сигнальные ракеты? Я их всех, все на волков потратила. Как бы пистолет есть, ракет нет. Все, смиритесь с этим. Ть, блин, вот, вот это вот, блин, вот это самое отвратительное, когда ты все, что ты на нажил, еще отдавать приходится. Керосин. Это у нас... Это топливо для фонаря. А это... Сейчас, отдаем пистолет. Забирайте нафиг. А -а Керосин. Блин. Это горючее. Оно считается? Или нет? Ну-ка. Нет, не считается. Значит, забираю. Так, сигнальные ракеты, четыр... Нету их, нету, нету. Ничего я не могу с этим поделать. Повязки 10 штук, охренели. Антисептик, повязка из старого висящего мха. На антисептики я им больше не отдам. Что я могу ему еще дать? топливо то есть это я вам должна еще вот это вот все натаскать ну натаскать, кстати, топливо если они именно имеют в виду всякие там палки и так далее, как бы я им притащу тут дофига тут дофига всего, реально но вот сигнальные ракеты я сомневаюсь, что я им смогу отдать Сейчас давайте вон туда вот зайдем. А хотя что заходить? Э, давайте сразу посмотрим вот тут вот сбоку. Блин, за... Да! Надо же переступить, они же не могут это. Так. Где тут это самое хранилище для поленой всякой такой херни? Правильно, блин, у них проблемы. Вон, блин, жгут! По полной программе. Так, сейчас где-то были еще. Вон там, вот знаю, есть. Вот тут вот нужно походить, поискать. А, блин, тут нету. Все забита. Пойдемте дальше еще поищем. Что, где? А где? А, вот еще вот тут вот вот вот. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Я все отсюда забрала, я молодец. Кстати, а я вот тут вот заходила сюда, в, в, в этот домик-то? Я уже не помню. Я помню, что я его видела, но я не помню, чтобы я в него заходила. Давайте сейчас заглянем. Если там будет четыре ракеты, будет хорошо. Интересно. Кстати, а я сама могу изготовить их? Нет, тут ничего нету. Знаю, вон там вот есть... Э этот самый э, бревна всякие. Так, в принципе, мы даже что-то нарубить можем. О, а там, кстати, еще один домик, а я его даже и не видела. А я его и не приметила, однако. А он забит. А это, короче, изъяли, да? получается здание банк изъял здание блин она и на она тут стоит все такое забитое, и заколоченное просто так для прикола и нафига кто это все придумал я за человек который пил свою мочу теперь я его понимаю и не надо, сейчас скоро мы будем пить, скоро будем есть. Надо только сейчас вот бревен найти. Тут где, где, где ваши транспор... Нет, не то, не то, не то. Где-то внутри в каком-нибудь, может, домике, наверное. Блин, а уже нормально так темнеет. Надо, наверное, возвращаться. Главное выйти отсюда. Так, все, идем тогда обратно, все, ложимся спать, и тогда в следующей серии мы с вами прогуляемся по городу, поищем деревяшки, вот, кстати, есть деревяшки тут чуть-чуть, давай, забираем, поищем деревяшки, знаю, вон там вот есть в тех домиках, туда заглянем. Мы везде прогуляемся. Все сделаем. Все будет хорошо. Найдем выживших еще одних. Так, та, там все обойдем. Короче, дел у нас на следующей серии дофига и больше. Все сделаем. Мы сейчас тогда давайте заранее. Чтобы потом времени не терять. Давайте пустую банку, вот она у нас есть. Сразу. Нет, не то, не то, не то, не то, не то, не Заткнись, не, не, не, не, не. Готовить. Соткнись, пожалуйста. А, не вот не можем не э, банку не А не в банку перелила? Фига себе, она может в банку переливать? А! Ладно, а, готовить, давайте. Вот банку свинины тоже. А, это давайте на завтра тогда. И чай приготовим, чтобы был эффективный отдых. Так, все, ждем готовности. Выпиваем. А, что мы еще можем? Нам нужно что-нибудь сожрать. Еще. Давайте вот собачью, собачий корм. Нет, быстренько поедим, короче. Набьем себе хоть как-нибудь желудок. Надо будет еще потопить снег. И, короче, все, ложимся спать. Ну что? Ну что? Кашлите, да? Я тут к вам прилягу. Короче, вот, часиков на 10 ляжем. Спасибо за то, что были со мной, что смотрели меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Все ссылки будут в описании под видео. Всем спасибо. Всем пока-пока.